Окей, okay. ну, пока вы пишете, хочу отдельно поблагодарить Ирину. Ирина действительно такой... А... Ну, на самом деле, я в свое время даже не знал. Когда когда я первый раз а, посетил семинар Ирины, она его проводила у наших каких-то общих знакомых в а, тренинговом центре, куда я попал тоже совершенно случайно, совершенно приехал на встречу, а оказался этот семинар по графологии. И я не ожидал, что, в принципе, существуют такие вещи, как определение а, того куда человеку идти по почерку, что за человек. Вот была такая тематика, было, сколько там, ну, была небольшая группа, был человек где-то 30-40, и из нее разобрали почерк где-то 10 человек, оттуда стало понимание, что это, как бы, ну, у всех попало, то есть, что за личность, что делает, как делает, какие навыки и так далее. Вот меня это заинтересовало, честно скажу, вот, до сих пор до курса Ирины не добрался, собираюсь в ближайшее время это исправить, потому что, ну, для меня, в первую очередь, не настолько важно узнать по поводу своего предназначения, я примерно с ним определился, а в первую очередь интересно узнать именно по поводу того, как типировать людей в зависимости от их подчерка. Вот это мне действительно интересно. Как узнавать, ну, то есть я знаю, как узнавать людей, с точки зрения их коммуникаций, с точки зрения, там, грубо говоря, их жестов, мимики, чего-то еще. И есть определенное типирование, которое я использую в продажах, в работе, в коммуникации. Но вот типирование по почерку дополнит эту крутую картинку, чтобы узнавать людей лучше. Но это непосредственно вот по поводу того, что интересно мне.